Доброе утро, мои родные! С вами Елена Дегурова и рубрика «Магия дня». Сегодня мы с вами рассмотрим, какова стихия дня, какие практики ритуалы вы можете использовать сегодня, где вы будете черпать энергию, где, откуда будет этот источник, и, конечно же, самые символы на сегодня, 16 июня. И сегодня день великолепный, он богат возможностями, поэтому используйте, пожалуйста, во благо. Сейчас все расскажу. Конечно же, я напоминаю, что это видео в большей степени как маячок, напоминалочка для участников клуба «Яркожителей», где я даю как раз-таки все практики, ритуалы с описанием, что делать, как делать, как правильно, какие ключики. Все мои практики, ритуалы, они безопасные, они не манипулируют без манипуляций, без вреда для кого-либо всеми ключами, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, делайте правильно, эффективно, во благо и в безопасность. А как стать участником клуба, вы можете перейти, найти ссылочку под этим видео, либо в моих соцсетях ВКонтакте в профиле или в Инстаграм в профиле. Я есть везде, но ссылочки, по-моему, только есть в этих сетях. Я, к сожалению, с остальными не успеваю общаться с соцсетями. Вот. Если вы вдруг что-то не нашли, пишите мне в личных сообщениях, опять-таки, ВКонтакте, либо в скайпе Helen7898. Пожалуйста, обращайтесь, пишите, ищите, и я с удовольствием, либо в комментариях под этим видео я тоже смогу вам ответить. Увижу комментарии и отвечу. Именно для того, чтобы не пропустить ни одного вашего комментария, мы поставили... На модерацию, когда появляется новое, новый комментарий или его одобряют и просто это комментарий, либо это вопросы, помощники мне говорят, Лена, у тебя вопрос, помоги человеку, поэтому пишите ваши вопросы, ваши комментарии в YouTube на моем канале, а я с удовольствием буду вам помогать. Итак, 16 июня, стихия дня, вода. Огромное количество возможностей, которые мы можем сегодня с вами использовать. Первое, это любые практики, ритуалы на любовь, на создание семьи, на гармонизацию в интимной или в семейной сфере, гармонизация существующих отношений, на, на то, чтобы выйти замуж, на зачатие, на роды. В общем, любые практики, ритуалы на любовь. Сегодня будет очень полезно начать, если вы еще не начали, марафон «Триумф новой женщины», он в бесплатном абсолютно доступе для всех участников клуба «Яркожителей». Пожалуйста, переходите, пользуйтесь, проходите и становитесь еще более счастливыми. Далее, это любая, любые практики и ритуалы, направленные на улучшение вашего здоровья. Сегодня можно начать лечение органов ваших, да? Я напоминаю, что я провожу исцеляющие сеансы. Также на моем сервисе «Исцеляющие вибрации» вы можете найти вибрационные программы на исцеление, очень объемные программы, хорошие, мощные, которые дают великолепные результаты женского здоровья. Пожалуйста. Очень бюджетно, очень доступно, более чем, мои родные. Переходите на мой сайт digurova 24ru можете набрать по-русски, по-английски, и вы выйдете на сайт и увидите исцеляющие вибрации. Не нашли, пишите в личку, потому что это уникальная возможность минимальными финансовыми усилиями поправить свое здоровье без индивидуальных сеансов и дорогостоящих препаратов. Опять-таки, это работа не столько с органами, сколько на ментальном уровне с вашими вибрациями. Меняется ментал, меняются, трансформируются подсознательные установки и начинается исцеление органа. Я не врач, органы я не лечу. Очень важно понимать. Далее, вы можете делать любые практики. Также они на сервисе «Исцеляющие вибрации» есть или в клубе есть, на «Прибавление сил» на увеличение энергии, на укрепление вашего здоровья, эмоционального, физического, психического, духовного, любого. Это прибавка сил в вашей внутренней энергии. А сегодня а, великолепно магия отцовства. Стать отцом, продолжить род, защита мужчины через силу рода. Да? Это призыв отца к ребенку, если ваш, ваш бывший муж не хочет общаться. Опять-таки, мы не делаем магию, мы не делаем ничего во вред, мы не манипулируем. Если, еще знаете, как призыв энергетики отца, если отец отсутствует и не выполняет отцовские задачи, вы можете привлекать энергию отца для того, чтобы вашему ребенку этого хватало. Если вам нужно видео на эту тему, пишите, Лена, запиши, пожалуйста, видео, как это сделать, чтобы я понимала, где какая у вас потребность и писала по потребности мои родные. Знаний огромное количество, понимаете, я более 18 лет, если быть точным, уже 20 лет я занимаюсь профессионально парапсихологией, эзотерикой, психологией, астрологией и разными-разными владею инструментами. Поэтому писать записывать все бесполезно по вашим потребностям. Задавайте вопросы в комментариях, и я буду записывать видео то, что нужно именно вам. Вот, также здесь великолепно подойдет помощь мужчине в отцовстве. То есть, ну, есть, например, я делаю сеансы на то, чтобы активировать сперму. Да, чтобы она была более активная, чтобы мужчина мог стать отцом. Это не один день, это не волшебная палочка, и я делаю это не всем. Я сначала диагностирую человека, потом уже говорю, берусь я, есть возможность, или а, рекомендую что-то другое. И очень важно, что вы можете сегодня сделать. Это благодарность отцу и главе рода, обращение к отцу и главе рода. Это может быть папа, дедушка человек, который играл роль отца в вашей жизни, вы можете как физически сказать ему спасибо, так и через свечу вы это можете сделать. Вы можете это сделать через воду, например, налить воды, поговорить, поблагодарить всех мужчин вашего рода и этой водой полить ваши растения. Таким образом, мы передаем энергию воды дереву, да, а дерево, любое дерево, любое растение означает наш род. Можете сделать такую простую, элементарную, совершенно практику. Можете обратиться или сказать спасибо на физически, позвонить, прийти в гости к вашему отцу. Также в этот день благоприятно будет а, сделать какую-либо выпечку для, ваших, а, ну, для вашего рода, а, спечь хлеб, сделать любую выпечку. Это, кстати, даст вам энергию. и особо даст энергию вашего рода, поэтому сделайте сегодня что-то, любую выпечку в знак благодарности и поминания вашего рода. Следующий момент – это любая денежная и урожайная магия практики ритуалы на рост доходов, на то, чтобы перейти на новый финансовый уровень, вы можете сегодня делать любые практики, талисманы, шкатулки, денежную дорожку можете сегодня начать делать. Опять-таки я напоминаю информация об этой великолепной, уникальной практике. Находится в клубе яркожителей. Вы в течение месяца прокладываете эту дорожку, а потом вы делаете маячок для ваших денег, чтобы этот маячок привлекал ваши деньги, и вот по выложенной этой дорожке, чтобы они к вам приходили. И завершающая практика, она тоже там же находится в клубе. А, вообще любые практики на процветание, на развитие бизнеса, на удачу, благосостояние, а, вот. Далее еще что сегодня очень великолепно подойдет, это защита матерей и детей. Сегодня можно просить. А, Возмездия, да, не наказание, а возмездие для того, кто бросил без поддержки женщину с ребенком или самого ребенка. Но если вы будете это делать обязательно, пожалуйста, мои любимые, делайте это не со злостью, сделайте это через осознанность. Поблагодарите человека, который бросил вас с ребенком, либо вас как ребенка. За то, что он вам помог через эту ситуацию пройти свой опыт, пройти свой путь. И попросите возмездия этому человеку, чтобы по его совести, по его воздаянию дано было ему. Но не желайте зла, не желайте чего-то плохого этому человеку. Вы помните, что это ваш родитель или родитель вашего ребенка. И он является частью вас или вашего ребенка, и желаю. Зла этому человеку. Вы желаете зла себе или вашему ребенку? Будьте осознаны. Да? Я говорю, что можно делать. А ваша доля ответственности сделать это максимально безопасно и во благо. А, смотрите, если родитель, неважно мать или отец, не может по объективным причинам быть рядом со своим ребенком, то допустимы и а, такие, ну ритуалы для помощи и ему тоже, чтобы он быстрее смог вернуться к ребенку, для того, чтобы он получил возможность или призыв вернуться к своему ребенку. Сегодня, 16 июня, благоприятны любые практики на материнство и детство вообще, на зачатие, на благополучную беременность. Кстати, я делаю расчеты на рассчитываю дату зачатия, вероятного зачатия и рассчитываю риски, которые могут получиться. Мы можем просмотреть, почему, причина, какова бесплодие. Это может быть подсознательные блоки установки, они легко трансформируются и женщины беременят. Это может быть неблагополучное место для вас. У меня есть такая пара, к сожалению... Мы почти год с ними работаем, и я понимаю, что там только переезд может спасти эту пару, найти подходящее место, но они пока не могут переехать. И здесь мы ничем не можем помочь. Здесь будет все бессильно, если ну, энергии города, в котором они проживают, а там еще усиливается энергия рождения в этом же городе, двойная такая. Нагрузка идет на организм, которая дает именно либо осложнение во время беременности, либо отсутствие детей даже без медицинских на то показаний. То есть вот эти вещи я рассчитываю, заказывайте консультацию, пишите свой вопрос, я вам озвучу. Я сейчас делаю градацию по консультациям, по проработкам, поэтому мои консультации сейчас будут стоить от полутора тысяч и до... дальше будем смотреть, каков ваш вопрос что вам нужно, какова помощь. Я буду это озвучивать. Пишите в личных сообщениях. Далее. Сегодня благоприятны практики на здоровье беременных, на легкое вынашивание без сложностей, на увеличение молока матерям, которые кормящие мамочки, на удачные роды, на рождение здоровых детей. А если вы боитесь, переживаете или какие-то сложности у вас, и вам уже говорят, что могут, могут быть неудачные, неблагополучные, тяжелые роды, обращайтесь, я делаю сопровождение родов, подготовку к родам, сопровождение и немножечко после сопровождаю. Опять-таки, вот на подобные вещи, когда это экстренные операции, когда это роды, я не называю цену, вы сами оцениваете и сами благодарите меня за помощь вам. Это донат, донейшн. Вы сами оцениваете, насколько вы готовы взять, насколько вы готовы дать. Это уже ваше. Я здесь цену не называю, но я знаю, что я могу помочь, через меня помогают вам. Обращайтесь, пишите в личные сообщения, я или помощники вам ответят. Но чаще отвечаю я лично, особенно на такие вещи. Далее, что еще сегодня возможно? Это изменение себя. Это обращение к высшим силам для перепрошивки своей судьбы и себя самого. Осторожно, мои родные. Если высшие поймут, что вы всерьез обращаетесь с такой просьбой, перемены могут быть необратимыми, а сам процесс изменения довольно болезненным. Я всегда вас об этом предупреждаю. Если вам э, рассказывают про практики, вы помедитировали и завтра будет счастье, у вас все прекрасно, это не работает. Любое развитие идет через конфликт. Для того, чтобы увеличить финансовый поток, вам нужно пройти через некоторые, ну, так скажем, сложности. Это либо изменение места работы, а вы чаще всего держитесь за старое место. Это может быть изучение чего-то нового и с головой нырнуть в новизну, в изучение того, от чего вы долго бегали. Может, может быть, вы, как и я когда-то, боялись говорить при людях, боялись выступать, боялись коммуницировать с кем-то. И для развития финансового плана вам необходимо будет пройти эту трансформацию, то вас вытолкнут в это общение, в люди, и вам придется разговаривать, коммуницировать. То есть поймите, что это должно быть осознанно. Если вы не готовы с чем-то или с кем-то расставаться, не думайте даже о будущем. Вот сидите в своем болоте и воняйте, простите, там на здоровье. Да? Но а, не, не просите, что вот я хочу изменения, но так, чтобы это было всегда все шоколадненько. Такого не будет. Поймите, и любую ситуацию, которую вы называете плохой во время перемен, это неплохая ситуация. Это трансформация. Это устранение отжившего чего-то, старого, умершего. Это устранение того, что вам мешает. Это сброс балласта. Это ступенька к чему-то новому поблагодарите и идите дальше, как бы вам сложно не было. Вот. И, конечно же, для нашего пути нам нужен источник энергии. Где же мы его будем черпать сегодня, 16 июня? Во-первых, это активная работа, любая, вот любого плана. Второе, это выпечка самостоятельная, хлеба или любой выпечки, либо хотя бы купите Идеально, если вы это сделаете в память вашего рода, в благодарность вашему роду. Попросите благословения, когда вы будете это делать, для того, чтобы вы могли получить, ну, чтобы предки вас услышали, и чтобы вы могли получить помощь рода. А также это обращение, общение с деньгами. То есть, что вы делаете? Считаете деньги, инвестируете, раскладываете купюры начинаете практику «Денежная дорожка». Сегодня она будет великолепна, прям вот то, что надо будет именно сегодня. Делайте, да, вот несколько благоприятных дней, но сегодня прям будет супер-супер-супер. Практика это находится в, в клубе ярко-жителей, там, где описание луна в близнецах, и потом вы посмотрите завершающее видео с практикой кульминации. Далее. Сегодня вы будете черпать энергию через благоустройство дома, улучшение своего быта, пространства вокруг себя. Даже если вы наведете порядок или как-то улучшите на своем рабочем столе около своего компьютера, либо сделаете красивой свою комнату, что-то сделаете для себя, вам это даст невероятный прилив энергии. Далее. Посвящение роду, общение с родителями и детьми посещение предков или обращение к предкам, воспоминания о роде, семейные встречи. Просто позвоните близким, скажите о том, что вы их любите. Попросите, может быть, близких вместе с вами помянуть сегодня ушедших. Сделайте это во благо для себя и своего рода. То есть любые семейные дела. Также сегодня благоприятные дадут вам энергию. Это свидание, ухаживание любовные или супружеские, пойдите в конце концов со своим мужем на свидание, пригласите его на свидание или супругу свою пригласите на свидание, не говоря уже, конечно, о том, если вы встречаетесь. Вот таковы энергии дня, которые вам дадут дополнительное состояние удовольствия, ресурсное состояние, кайфа, которое будет увеличивать ваше состояние счастья. Что касаемо основ, это вещи сны вы будете получать много знаков, много символов, а, наблюдайте, считывайте эти послания, если не понимаете, о чем они, то пишите, только так, увидела то-то, состояние было такое-то, Лена, помоги, не пойму, о чем это, да? а, сегодня будут хороши а, получения от высших сил из космоса, как хотите, да, и любые гадания сегодня будут великолепны, опять-таки, гадания, вы знаете, я... Вот В свое время очень долго была одним из успешных консультантов сервиса Astra 7. Там я была Ильяна, может быть, кто-то меня сейчас как раз по имени вспомнит, или по фотографии, которая у меня на, которую вы видите. Но почему я оттуда ушла? Потому что, понимаете, гадание ради гадания, оно неинтересно, оно бесполезно. Когда вы хотите что-то изменить в своей жизни, вот как я делаю гадания, если их так можно назвать, да, то я просматриваю многовариантность вашего будущего. Я ее просматриваю различными способами, которые мне доступны. Это руны, это таро, это ясновидение, это астрология, нумерология, это практики получения информации от высших сил. И я запрашиваю: наилучший для вас вариант. Я задаю вопрос как то, чего не делают гадалки в основной своей массе, как получить этот результат. Не через, понимаете, магические какие-то ритуалы, а что мешает, что является препятствием на вашем пути, с какой области это идет. Это подсознательные блоки, это родовая какая-то программа, это может быть даже магическая программа. То есть я просматриваю много вариантов и даю вам конкретные рекомендации, на то, что и как вам выйти из этой ситуации. Это я делаю на консультациях. Вы можете написать мне свой вопрос, только кратко, не надо мне рассказывать обо всей вашей семье от царя Гороха и Адама и Евы. Вы пишите кратко свою ситуацию, результат, который вы хотите получить. И я вам даю ответ, могу я взяться за вашу ситуацию, не могу. И какая консультация первичная, вам подойдет, может быть, это экспресс-консультация, ее будет достаточно, может быть, это полноценная консультация с проработкой, которую я делаю. То есть я уже по ситуации вам отвечу, какая конкретно ситуация у вас, на что, чем, как я могу вам помочь и сколько это будет стоить. Я напоминаю, что мои консультации теперь от полутора тысяч и выше, в зависимости от того, какая услуга вам понадобится Обращайтесь в личные консультации, пишите, я вам отвечу. А также я напоминаю, что все практики, вот я в видео говорю, что, в каком направлении лучше делать, а как это делать, какие практики, а, секреты, ключи, а, полностью описание я даю в клубе иркожителей, и с каждым днем там добавляется все больше и больше полезной информации. Пользуйтесь этой возможностью. Участие в клубе стоит всего... Тысячу рублей в месяц, а вы получаете колоссальное, огромное количество не просто информации, о а рабочих, действующих инструментов, которые вам помогают каждый день. В знак благодарности за эти видео, которые я для вас записываю, вы можете отблагодарить меня, поставив лайк или сделав репост, и то, и то я, я с удовольствием, с благодарностью принимаю, потому что а, так я, во-первых, вижу, что вам полезно это видео, и я буду продолжать их записывать. А, также вы помогаете моему каналу развиваться. А, это ваша помощь, мне которую вы можете оказать посильную. И, конечно же, вы поможете огромному количеству людей, которые благодаря только од одному вашему движению, которое вы сделаете кнопочку, нажмете репост или поделиться, они увидят, получат для себя что-то очень ценное, а, откроют для себя меня как мастера, который может им помочь изменить жизнь навсегда. Без самокопаний, без длительных каких-то практик, без э, чего-то сложного. Я делаю все легко, быстро и гарантированно. Поэтому давайте помогать друг другу. Поставьте лайк, сделайте репост. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех видео, которые я выпускаю на своем канале. Я на этом вам говорю до свидания. Всех нежно обнимаю в чате, в комментариях. Кстати, пишите мои родные вопросы. Я где-то буду отвечать, в комментариях пишите вопросы. Я буду отвечать вам письменно на самые интересные вопросы. Я буду записывать видео. Поэтому пишите. Чем активнее вы, тем активнее с вами взаимодействую я. С вами была Елена Дегурова. И, конечно же, я уверена, что благодаря нам, а вы станете еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные.